всем большой привет сегодня будем закрывать на зиму хрустящий салат из свежих огурцов без варки и стерилизации чтобы не пропускать новые рецепты лайкните это видео и подпишитесь на канал приятного просмотра 1 килограмм огурцов нарезаем кружочками толщиной примерно 5-7 миллиметров Одну луковицу среднего размера режем тонкими полукольцами. 80 граммов чеснока трем на мелкой терке или пропускаем через пресс. Подготовленные овощи складываем в миску, добавляем 25 граммов соли, 65 граммов сахара, 45 миллилитров 9% уксуса и хорошо все перемешиваем. Накрываем миску крышкой и отправляем огурцы на 12 часов в холодильник. По истечении времени перемешиваем огурчики еще раз. И раскладываем их по сухим, стерильным, холодным банкам. При этом салат хорошо уплотняем. Когда банки будут наполнены доверху, заливаем огурцы выделившимся соком. Затем берем капроновую крышку для консервирования с термобортом, заливаем ее на 10-15 секунд кипятком, промакиваем салфеткой и закрываем банку с огурцами. Можно закрутить железной крышкой, но особой надобности в этом нет. Хранить такие огурчики нужно в прохладном месте.